Всем привет! С вами ЗУКО 1337. Сегодня у нас новое видео. Оно, как странно было, не по Geometry Dash, а оно будет поздравление вас с новым годом. Сегодня я подведу итоги 2016 -го года, что в нем вообще произошло, сколько подписчиков у меня набрали, сколько просмотров за это за этот год. <coughs> Давайте начнем с самого начала, с первого. Сколько вы у меня набрали подписчиков за этот год? Вы у меня набрали больше, чем 50 подписчиков гораздо больше, по-моему, 55, если быть точным, просмотров более более 7 тысяч, где-то так, это очень огромная сумма для такого маленького канала, как я. А дальше на моем канале будут также уходить видео по геометрии, даже разные стримы и иногда может будет выходить Counter Strike, но это еще не точно, возможно. Ну и, в принципе, я думаю, что на этом все стоит закончить. То есть с вами был я, Зуко 137. Всем я вам желаю удачи. Хорошо провести Новый год, хорошо провести время на каникулах, там, в Новом году. Вообще без разницы, где. Главное, чтобы у вас все было хорошо. Вы, вас любила ваша семья, вы любили ее. В общем, все ладно. С вами был я, Зуко 137. Всем удачи. Всем пока. Всех с Новым годом!